Майкл, вы говорите, что каждый, каждому положены деньги по судьбе, а если человек заработал больше, то это что значит? Что он их потеряет или он э, поменял сценарий судьбы? Благодарю. Были случаи, и было случаи немало. Один из случаев был, все смотрели, наверное, это назывался Lost в там сериал. Я не знаю, как Лост, потерянный, наверное, или на острове. В общем, там самолет разбился. Я смотрел на английском языке, самолет разбился. Ну, многие смотрели. Разбился самолет, и там происходят не, какие-то невероятные вещи на этом острове. И там был один толстый такой мордатый, вот, очень толстый. И он рассказывает, что он вывел в лотерею, угадал все там шесть номеров и заработал там много-много-много. Ну вот, и он, значит, купил дом маме, дом сгорел, он там что-то купил машину, машина в дребезге была разбита, что-то еще, что-то еще, и так, и так далее. Есть огромное количество случаев, где люди повыигрывали, и многие из них, ну не многие, некоторые, наверное, не знаю, они вообще ушли из жизни, казалось бы, да, но потеряли все и ушли из жизни в том числе. То есть по судьбе это говорит о то, том, что у нас есть карма, и нам по судьбе положено определенное количество денег, и эти люди, которые это все потеряли, это люди, которым первое по судьбе не положено, они не наработали. Бывает прорывы, бывает случайности, когда идет все не по плану. Я несколько отвлекусь, но Владимир Ильич Ленин который должен был осуществить определенную программу э, оттуда, кстати, вот сверху, э, он э, не по плану заключил Брест-Литовский договор. Горбачев в свое время э, Берлинская стена. То есть никто от него такого не ожидал, пробой произошел. Что-то произошло, которое сбито было, но понятия не имеем, что такое, это не имеет никакого отношения ни к бирже, ни вообще ни к чему. Но это законы, которые мы должны понимать, кто мы есть и кто мы есть в рамках мироздания и, и космоса, и всего, и всего, и всего. Поэтому по судьбе, да, нам положено, да, нам можно это все определить, но судьбу можно менять. Вопрос заключается в том, для чего нам нужны эти деньги, почему мы их получили. Кто-то находит чемодан с деньгами, вот, а кто-то теряет деньги, правильно? Это все по судьбе, это все кармические какие-то наши долги, кармические наши задачи, и это все можно высчитать. У нас вчера была программа, у нас было три медитации, три медитации с одним из преподавателей нашего курса, Альяна, которая, ну, три, так она определила, три места, скажем, денежных места. Это... Мальта, это Москва и это Нью-Йорк. Ну, три мы выбрали, три. она выбрала, точнее, три. А, ну, можно объяснить, почему, сейчас детали не в этом. А речь шла о том, что человек может получить, если он будет определенной практике делать, у него могут открываться какие-то способности для заработка. И это серьезные вещи. Как практически трейдер, сегодня я не трейдую, как, как профессия, когда-то это было, действительно. Сегодня это как бы хобби, мне просто интересно. Это как Для меня это как комбинация, которая, если она приходит к логическому завершению, поскольку я как бы шахматист и неплохой в прошлом, я знаю, как это все работает, то тогда, а вместе с этим приходят, разумеется, деньги. Поэтому это здорово, замечательно. Я, собственно, демонстрирую это вот на этих наших денежных каналах. Сергей может написать эти каналы, если кому-то интересно. У нас в Телеграме есть несколько групп, несколько каналов. Uh, ну, и там uh, есть и графики, и все, и все, и все. Uh, ну, вот так. Uh, у нас будет, я приглашу Альяну, я приглашу на курс. Потому что, дорогие студенты, у нас сегодня проходит мой курс. Uh, я очень и очень редко делаю вообще такие курсы. Просто дело в том, что это единственный курс, который я хотел бы вести, и я веду их. Потому что это я делаю, Нету. Я могу соответственно заявить, Нету. нигде. Ни, ни в России, ни в Америке, нигде нет таких курсов. В смысле, не то, что нет таких курсов, нет такого подхода, при котором человек имеет ну, очень большую вероятность получения материальных благ.